Гиперзвуковые кинжалы будут ликвидировать только особо важные цели. Комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал» будут привлекаться к ликвидации только особо важных целей. Об этом заявил заслуженный летчик-испытатель, герой России, полковник Игорь Маликов. Известно, что новый отдельный полк МиГ-31 уже размещен на аэродроме «Савослейка» в Нижегородской области. Его подчинили командованию дальней авиации и сейчас он приступил к учебно-боевой работе. Также источник уточнил, что до конца этого года кинжальный полк пополнится несколькими новыми ракетоносцами. Самолеты именно этого полка прибыли 15 февраля в Сирию для участия в масштабных учениях ВМФ России в Средиземноморье. Удар кинжала невозможно отразить, что делает его важным со стратегической точки зрения видом оружия. Для него будут выбирать особо важные цели. Ракеты очень точные. Это дает возможность применять их против объектов в густонаселенных районах. Удар такой ракетой нанесет минимальный ущерб другим зданиям и сооружениям, что сохранит жизни обычным людям, — сообщил Маликов. Носителем снаряда стал именно МиГ-31 из-за того, что борт обладает внушительными скоростными характеристиками. Отмечается, что кинжал отличается высокой точностью, что поможет избежать случайных жертв. Напомним, что гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» имеет дальность полета до 2000 км и скорость в 10-12 махов. В качестве носителя используется переоборудованный истребитель миг 31 Он по сути выполняет функции первой ступени комплекса. Задача МиГ-31К доставить ракету на высоту 12-15 км. Затем производится сброс уже разогнанного до большой скорости изделия.